Всем привет, сейчас мы залезем на охраняемый, охраняемый объект, на магнит, думаю многие уже знают что такое магнит, это магазин, супермаркет, пошли на строя. нам весело, мы только что покорили а, Дагилер, Благослови нас на предстоящий РУ, защити нас от дьявольских, аминь. Тарик, что мы помолился. Богу диггеров. В общем, с <свят> Богом диггеров. Мы это сделали. Надо переворачивать, так легко Надо переворачивать, легко и забрать. Так, надо забрать. Все, как там, надо забрать. Ага, надо забрать. Ага, надо надо забрать. Ага, надо забрать. Ага, надо забрать. Ага, надо забрать. Ага, надо забрать. Ага, надо забрать. Ага, надо забрать. Ага, надо забрать. Ага, надо